Я искала тебя среди звезд, среди красок цветущих полей, Я искала тебя в пору гроз, И сияние солнечной дней. Я искала тебя, но не там Ты тихонько шептал изнутри, В сердце ласково голос звучало. Дитя милая, в душу взгляни, я с тобою всегда, я у сердца стою, позови лишь меня, я с любовью войду, я с тобой. Назови меня, я с любовью войду. Ты был рядом, мой Боже, всегда, наблюдая, за мной тихо ждал. И когда я искала Тебя, ты мне сам верный путь указал Я искала тебя и нашла Ты тихонько шептал изнутри смотри, сердце ласково голос звучал Дитя милая, в душу взгляни Я с тобою всегда, я у всех. С любовью войду, я с тобою всегда, я усе. Всех... Пови я с тобой.